Добрый день, дорогие друзья. Рад вас приветствовать на нашем канале Сочи ЮДВ. С вами Вячеслав и а, уже знакомый вам Павел. Всем привет. Вот, а, Павел, давай расскажи, где мы сегодня, что мы сегодня презентуем. У нас появился в продаже абсолютно новый проект. В этом году только он появился в продаже. Вы одни из первых, кто вообще этот обзор увидите, о нем узнаете. Это виллы модерн. Всего 11 отдельно стоящих вилл. И сейчас мы с вами зайдем уже в готовую виллу с выполненной причастовой отделкой. Я более подробно расскажу. За спиной мы увидим остальные виллы. Можно обратить внимание, что очень много зелени уже завезено. да Она еще не вся расставлена по вилам но завезена. Все сделано в едином архитектурном стиле На каждой вилле собственный Круглогодично подогреваемый бассейн С дорогостоящим итальянским оборудованием В фасаде в отделке Используется керамогранит Вентилируемый фасад, алюкобонд И панорамное остекление Пойдемте более подробно зайдем На готовую виллу Вот, Ребята, смотрите, что я вижу Это у нас центральная канализация все верно? Конечно. У да. нас здесь центральная Вообще, канализация. центральные уже подключены. Вход в каждую виллу осуществляется через раздвижные ворота. Так, здесь вот они уже установлены, датчики движения, все с пульта открывается и домофон, да, дверь через домофон. На каждой вилле 2-3 парковочных места в зависимости от вилы. Вот мы сейчас с вами находимся на вилле номер 9. Вот он у нас шикарный, большой, огромный бассейн, 10 метров здесь у нас керамогранит используется то есть не пленка а полноценный шикарный бассейн вот уже видно каленое стекло то есть здесь можно можно лаунж зону оборудовать с шезлонгами там у нас еще сауна да? здесь керамогранит крупноформатный используется. вот в магазин когда заходим э, плитки до да, самый дорогой который есть самый дорогой в магазине вот он здесь уже установлен Теперь пойдем дальше. бассейн у нас э, получается два с половиной на 10 правильно два с половиной на 10 И сразу видим что у нас огромный огромный очень очень Оп! А, извините открываются у нас э, витражные окна 4 метра высота потолков на каждом этаже Прям шикарно э, сам профиль и фурнитура используется немецкого бренда компании шуко то есть все, все дорого красиво э, обратите внимание а это наша сауна или баня это сауна, да. Сауна, сауна шикарная, ценные бороды да, на вот дерево так, вот используются. Так, чтобы все было видно, покажем. Да, вот. вот где вы сейчас находитесь, откуда ведется съемка, там установлен, будет установлена электропечь, электрическая печь. То есть виды Показывает, шикарные. Это сауна, да. Да. Пожалуйста, здесь у нас электропечь. Сидите, отдыхайте и смотрите на панораму. Пойдемте дальше туда проходить не будем на каждой виле помещение да отдельно выделенное под бойлерную там установлен газовый котел уже да то есть там организовано отопление и также там э, еще дополнительное оборудование для бассейна есть. Да, да. фильтрация догрев да ну, так, давайте ну, зайдем в дом сразу видим что действительно качественно выполнена щитовая велка вся пола, установлены уже конвекторы ототвления всего помещения это у нас кухня гостиная просторная с высотой потолков 4 метра а, опять же мы видим очень много световых точек там у нас можно организовать санузел и небольшую гардеробную теперь давайте поднимемся на второй этаж проходите давай угу. это лестница временная ее естественно можно сделать более изысканного, более компактную чтобы было удобно подниматься и, и, и, и тем самым... Павел, у нас как с полами? У нас подогревается, правильно? А, нет, установлены конвекторы. А, у нас все окружение, да, у нас да. конвекторы. Дополнительно установить можно теплые полы, в принципе, без проблем. Здесь мастер-спальня, так мы ее называем, да? Сразу мы видим гардеробное. Может, Давайте гардеробную, пожалуйста. Да здесь у нас опять же раздвигаются окна в другую сторону здесь нас... обратите внимание просто какие огромные окна шупо просто 4 метра стекла портальный выход на балкон пожалуйста с видом вот нашу панорама вот вот вся наша прелесть сочинская сейчас балкончик отсюда еще покажу вот такой у нас балкон получается ну метров 13 вот, все с каленным стеклом и здесь, я насколько знаю, да, по, у нас эксплуатируемая кровля, правильно? Нет, здесь нет эксплуатируемой а, здесь, здесь не есть будет. Есть ее сделать, но это уже выполнять будут отдельно собственники, если захотят. Uh -huh. Также мы видим, э, вот эти колонны, это исключительно архитектурное решение. То есть оно, в принципе, никаких фундаментальных решений не несет. Это принципе, чисто... Это, да, задачи не выполняется. Это у нас дополнительная спальня да, да. ну, Детская, можно так же обмысливать Ну или отдельно Какой-то небольшой проходчик-элемент такой вот, знаете Либо кладовую, либо библиотеку отдельно, кто-то захочет себе делать uh -huh. Здесь у нас в спальне тоже выход на балкон Здесь тоже вот он, свой балкон Также. Как и с мастер-спальни, здесь выход на балкон вот, а Мы не показали, в мастер-спальне у нас тоже выход вот, сейчас я вам продемонстрирую Да, вот уже открыл Пожалуйста, вот он выход Как с первой спальни, так со второй Можно выйти на балкон вот, Получается у нас по периметру Такой Г-образный, но э, Зонированный балкон да. С той стороны выход и с этой стороны Да, вот отсюда можем сверху увидеть, что э, сам, Вообще все виллы, да, которые у нас Представлены это такая вилла у нас на вершине находится. Дорогие друзья, застройщик делает ремонты по дизайн проекту, да, по есть своему. Есть готовые решения. Есть да. готовые решения. Есть как в если человек хочет свой ремонт сделать, можно взять причистовой. Но да, также да. можно по дизайн-проекту. У нас три категории, правильно? Ремонта получается. В каком плане? Но, Получается бизнес-класс, элит-класс или без разницы, там по-любому... Мы учитываем пожелания исключительно а. каждого клиента, да, и подстроимся уже под каждого индивидуально, в зависимости от того, кто, что вы захотите увидеть. Поэтому... Все будет на это рассчитано. Все понятно. Получается, по любым решениям ремонта застройщик, в принципе, все делает, как от бюджетного до дорогого. Да. Вот это все обговаривается, естественно, с застройщиком. Все возможно. И также можно сделать свой ремонт, если человек хочет приехать, свой дизайн-проект, все это он может также себе здесь реализовать. Да, общем, шикарные виллы, давайте также по традиции подведем итог. Шикарные виллы, готовность всего объекта 90%, все документы полностью получены, полная стоимость в договоре, проходят да, ипотеки, все коммуникации центральные уже подключены, получены все эти условия, то есть на каждый дом уже есть вот такая папка документов, пожалуйста, можно ее изучать, смотреть, все-все-все, здесь строилось по разрешению. Поэтому... По земле как здесь мы не сказали да, нашим по назначению земли. По назначению земли и сколько у нас участков. Ну, вообще от 3 до 4 соток. От 3 до 4 соток да. а под дому вот, назначение GS, если вот, э, э, да. да, назначение есть ЖС, есть ЛПХ, в зависимости от вилла. Все. Ну, в любом случае, можете Но обращаться, Дома все да, зарегистрированы этим... исключительно как жилые, поэтому, э, опять же-таки, в черте города, если у кого-то может возникнуть вопрос, да, по ЛПХ, в черте города мы можем поставить жилые дома, законодательные точки зрения, все сделано правильно, все как положено, оформлено, поэтому, э, более подробно, вопрос, если да. будут какие-то вопросы, да, у вас мы с удовольствием ответим, поэтому приезжайте. Обращайтесь к ребятам. И Конечно, успеют. да. Компания UDV на все вопросы вам а, поможем, подскажем, звоните, пишите, не забывайте ставить лайки, а, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые видео, а, пишите комментарии, опять же, как и всегда говорю, комментарии можете писать, какие вам дома нравятся, виллы, а, хай-тек, а, шале, вот, а, что-то свое может быть, также будем подбирать, искать и делать на такие дома тоже видео. Вот. С вами был Вячеслав и Павел. Всем, вот, всем всего всем доброго. Дать. Свидимся снова на нашем канале.